Приветствую, меня зовут Елена Туманова, я официальный представитель собственника салона красоты Эликсир. И данный салон выставлен на продажу. Находится по адресу город Красноярск, улица Щерса, 31. Это официально выведенное в нежилое здание. Хочу показать фотографии, как он Выглядит изнутри санитарная комната. В салоне сделан евроремонт, и все выглядит очень красиво. Это один из кабинетов. Здесь проводятся процедуры LPG и криосауны. Это еще один косм... кабинет косметолога. Так вот это все выглядит. В салоне, еще раз говорю, сделан евроремонт, поэтому здесь зашел, начал работать. И начал зарабатывать с первых дней. Теперь можно пройтись поподробнее, что из себя представляет. Я подготовила полный детальный отчет, что это за салон, какую прибыль приносит. Ну и, конечно же, сколько это стоит. Данный салон продается за 15 миллионов рублей вместе с недвижимостью. Итак, приступаем. Салон работает успешно с 2013 года по настоящее время. За 89 месяцев работы доход составил 67 миллионов 949 тысяч 042 рубля. 89 месяцев работы, чтобы было понятнее, это семь с половиной лет работы. Салон работает по сегодняшний день. Помещение в собственности. Дополнительный доход салона – это продажи косметики. За весь период чистая прибыль составила миллион семьсот восемьдесят тысяч рублей доход подтвержден отчеты вкладч срм системы управления предприятием индустрии красоты всего в салоне за весь период работы было проведено 22 763 процедуры это выписка из срм системы здесь вот все отражено видим что большинство клиентов ходят годами 314 процедур. Посмотрите, какие деньги приносит. Вот, допустим, первый клиент, 314 процедур за все время, 873 218 рублей. плюс. То есть салон ориентирован на оказание постоянных услуг, одними треми клиентов. Посещений 22 763 клиентов, 3002. За последние два года 2019-2020 доход составил 19 миллионов 557 148 рублей. Чистая прибыль за два года составила 7 миллионов 047 131 рубль. Есть представлены финансовые отчеты бухгалтерские за 2019 и 2020 год. Объем продаж за 2019 год составил 9 миллионов 502 тысячи 518 рублей. Чистая прибыль 3 миллиона 674 297 тысяч рублей финансовый отчет за двенадцатый год вот пожалуйста он подтвержден объем продаж за двадцатый год 10 миллионов 054 630 рублей чистая прибыль составила 3 миллиона триста шестьдесят 2020 год 2019 год помним это такие тяжеловатые годы связаны с пандемией но мы видим что валовый доход здесь только увеличивается чистая прибыль осталась на прежнем уровне вот, пожалуйста, финансовый отчет за 2020 год. Продажи косметики за последние два года. 19-20, чистый доход составил 480 тысяч рублей. То есть это плюс к доходу от основного вида деятельности. Таким образом выглядит салон. Это весь тюбюль, рецепшн. Все очень добротное. Какие расходы? Коммунальные услуги, зарплата, эквайринг, реклама, СММ, охрана, связь, интернет, обучение персонала, расходные материалы, хозяйственные нужды. Связаться со мной можно прямо сейчас по телефону 8 913 532 21 59, либо 8 923 309 85 16. Можно написать в WhatsApp, Viber, Telegram. Я отвечаю очень быстро. И максимально быстро мы проводим показы и даю соответствующие разъяснения, если что-то еще остается непонятным. Давайте перейдем к помещению. Представлен план помещения, отдельное крыльцо, тамбур, вестибюль. И, соответственно, дальше здесь уже по комнатным. Собственник один, без обременений помещения, документы готовы к продаже. Чистая продажа. Общая площадь 81 и 81,1 квадратный метр. Первый этаж, отдельный вход, официально выведено в нежилое. Вот такой документ. Можно посмотреть, здесь все есть, его можно запросить. Это открытый документ. Сделан евроремонт. Помещение холл для гостей, три рабочих кабинета, комната для персонала, кабинет управляющего, кабинет косметолога, еще один кабинет косметолога, кабинет с криосауной, кабинет процедур по телу. Это комната управляющего, отдельное помещение для отдыха и питания персонала. Санитарная комната оборудована душевой кабиной, то есть это расширяет спектр услуг по телу, Клиенты могут принимать здесь у нас душ. Салон находится на улице Щерса, 31. Это первая линия. Рядом большой торговый центр, современный стадион «Авангард». Активная жилая зона. Вокруг жилой комплекс новый дворик». Это э, такие новые дома. Вот вокруг салона они расположены. Вот так выглядит это на плане. Большая парковка у входа, то есть припарковаться, припарковаться можно везде, здесь проблем с парковкой нет совсем. Так выглядит внешний вид. Помещение расположено в десятиэтажном доме. Связывайтесь прямо сейчас, получайте еще больше информации. Вот такую презентацию отправлю каждому, кто запросит информацию. Давайте посмотрим персонал, виды услуг. Основное направление салона – это аппаратная косметология для лица и тела, СПА-процедуры для лица и тела, инъекционные процедуры для лица и тела, классическая косметология, массаж аппаратный ручной. Вставлен на слайд с миссией салона, с ценностями салона. Можно ознакомиться, запросив данную презентацию. Перечень услуг достаточно большой. И вот то, что я здесь разместила, это далеко не все. Более подробный перечень услуг можете ознакомиться, вот нажав на, нажав на кнопочку «Инстаграм». Давайте перейдем в «Инстаграм». Ну, пожалуйста, салон. 564 публикации, 1834 подписчика. Подробное описание о салоне, фотографии. Можно ознакомиться. Миссия, фотографии, до после, сертификаты, работы, косметика, отзывы и так далее. Также можно запросить и прайс салона. То есть салон живой, работает, приносит деньги. Мы рекомендую для покупки. В салоне работают два администратора, два косметолога, два специалиста по телу. Это все живые люди, все они работают, зарабатывают вместе с собственником бизнеса. Мастера постоянно повышают свой профессиональный уровень, все мастера имеют медицинское образование. Связывайтесь прямо сейчас, получается больше информации по указанным телефонам, отвечая в WhatsApp, в Viber и в Telegram. Давайте перейдем в следующий раздел – это «Маркетинг». Клиентская база ведется с 2013 года, база – 3002 контакта. Клиентскую базу наши покупатели получают и могут уже работать с первого дня после покупки салона. Индивидуальная работа с каждым клиентом, перекрестные продажи, использование эффективного оборудования способствуют увеличению и поддержанию среднего чека на высоком уровне. Вот если смотреть валовый доход салона за весь период существования, 2013 года, видим количество месяцев. А в 2013 году салон открылся, количество рабочих месяцев было 5. И вот можем смотреть, как растет доход. И это говорит о том, что выбрана правильная бизнес-стратегия, позволяющая только увеличивать свою доходную часть. Количество посещений, смотрим. И среднегодовой чек. То есть видим, что чек растет, несмотря на то, что 19-20 год это были сложные годы, особенно для сферы услуг. Так, количество посещений 22 813. Доход за год за все время 67 миллионов девятьсот тысяч. Исходя из статистики, видим, что ежегодное увеличение дохода, постоянный рост среднего чека. Давайте посмотрим рентабельность бизнеса за 2019-2020 год. Количество учтенных месяцев 12 валовый. Доход за 2019 год 9 миллионов пятьсот 518. Расход в год 5 миллионов 828 221. Рентабельность бизнеса 38,6%. Это говорит о высокой рентабельности. Для салонов красоты рентабельность выше 20% это считается хорошей рентабельностью. То есть здесь 38,6 это прекрасно. Средний средний год 48 206 рублей. 2020 год. Количество учтенных месяцев 12. Валовый доход за год 10 миллионов 54 тысячи 630. Расход в год 6 миллионов 684,796. Рентабельность 33,51. Тоже очень хорошая рентабельность. Опять же обращаю внимание, что 19тый конец 19-го Двадцатый год это все очень сложный период. Рентабельность очень высокая для салона красоты, который имеет одно единственное направление. И средний годовой чек 45-738. Тоже здесь все очень логично. За 7,5 лет или 89 месяцев доход составил 67 миллионов 949 тысяч 042. Рентабельность не высчитывали за весь период, но это все можно в наших документах посчитать, посмотреть. Это будет открытая информация для наших покупателей. Все это говорит о просчитанной верной стратегии развития бизнеса. Собственник много обучается, много денег вкладывает в обучение себя и в обучение персонала. Готов передать эксклюзивную информацию эффективного управления этой бизнес-моделью. Наши клиенты приходят, более 50% приходят по рекомендациям, а также по уличной рекламе и из социальных сетей. У нас рабочий контакт. Вконтакте мы особо не ведем, но у нас есть группа вконтакте. Хорошо у нас развит Инстаграм. У нас есть YouTube. Ну, и, конечно же, давайте посмотрим запись. Запись ведется по телефону. По, через WhatsApp, через Instagram тоже все вот это здесь можно ознакомиться. Вся запись фиксируется в онлайн программе, программе Clutch. Вот здесь представлены все выборочно. Мы взяли представили записи. Опять же, со всеми документами можно ознакомиться при личной встрече с, с собственником. Репутация салона отзыва. Отзывы прекрасные. Отзывы тоже можете ознакомиться и в Яндексе. Отзывы приходят в Инстаграме, в WhatsApp. Все это можно посмотреть также. Отзывы у нас есть на YouTube. Кто наша целевая аудитория? Это 90% женщин и 10% мужчин в возрасте от 15 до 70 плюс лет. Давайте посмотрим, сколько же нашей целевой аудитории находится в Кировском районе в радиусе плюс-минус 2 километра от салона красоты эликсир. Взяли возрастную категорию мужчины и женщины от 15 до 65 лет. Я думаю, что эта цифра будет больше. Это все будет потенциальный охват наших потенциальных клиентов. Но вот на данный момент в этом интервале от 15 до 65 50 тысяч человек. То есть это наша целевая аудитория, наши потенциальные клиенты. Здесь, если усилить маркетинговую часть салона и сделать определенные мероприятия, какие у нас уже есть наработки, и мы обязательно поделимся с новым владельцем, можно сделать предполагаемую прибыль. Средний чек в салоне в месяц 3811 рублей. Один постоянный клиент за год приносит в среднем 45742. Если получить всего 5% от потенциального охвата нашей целевой аудитории, от 50 тысяч человек, всего 5%, то это можно получить 114 миллионов 330 тысяч рублей потенциального дохода. Если охватить всего 5 процентов. Связывайте сейчас, получайте больше информации и мы переходим к уникальности бизнес-модели. Уникальность состоит в том, что бизнес-модели нет сезонности. Обычно многие салоны красоты проседают в период в летний период либо в осенний период. В нашем бизнесе в нашей бизнес-модели нет сезонности. Бизнес-модель просчитана так, что для каждого сезона есть свой уникальный комплекс процедур. Разные процедуры для разного сезона и все это происходит компенсация. Также мы продаем абонементы, сертификаты. Это говорит о том, что люди у нас есть всегда. Сертификаты, абонементы оплачиваются сразу за несколько процедур, и нам уже не важно сезон или не сезон люди идут в любом случае деньги у нас уже получены есть много фишек и наработок для бесперебойного получения прибыли в салоне вот здесь финансовая аналитика с наших счетов тоже совсем это можно будет ознакомиться при личной встрече с собственниками бизнес-модель приносит в среднем в месяц 293 630 рублей в нашем районе Подобного уровня салонов красоты нет. Связывайтесь со мной прямо сейчас, получайте больше информации и переходим к следующему разделу окупаемость бизнеса. Окупаемость бизнеса 20,3 месяца. Высчитывается по формуле стоимость бизнеса, разделена на ежемесячный средний доход и получаем срок окупаемости бизнеса. Того 15 миллионов делим на 738,865,41 и получаем 20,3 месяцев или 1 год и 7 месяцев при условии поддержания прежнего режима работы. Здесь финансовые отчеты по всем годам, все совершенно официально, это открытая информация при личной встрече с собственником. Какая моя помощь может быть? Это консультация в течение 6 месяцев, полный инструктаж по работе оборудования. При соблюдении технологий гарантируем денежный результат. Связывайтесь со мной сейчас, получайте больше информации о бизнесе. Потенциал роста в 3-5 раз. Эта тема очень интересна, и мы продумывали, как мы можем получить еще большую доходность от салона. У нас уже есть несколько вариантов, и мы с радостью их предложим, на рассмотрение новым собственникам. Самое распространенное то, что мы подумали, что может привлечь еще большее количество клиентов и увеличить средний чек, это получение лицензии и ввода новых направлениями именно медицинской косметологии. Это позволит расширить спектр медицинских услуг и вести очень дорогостоящую процедуру, средний чек которых от 5000 рублей. Если воспользоваться этой возможностью, то имея базу 3002 клиента, провести массированную рекламную кампанию уже по имеющейся базе, и по статистике 10% клиентов готовых согласятся на процедуру. Предполагаемый доход в этом случае на начальном этапе составит уже полтора миллиона рублей. Это совершенно просчитанная стратегия, и мы ей пользовались неоднократно, когда вводили новые процедуры. Дальше, что еще может резко увеличить количество посещений и приток новых клиентов? Это расширение ассортимента услуг. Так как салон специализировался только на косметологии и то есть салон не резиновый, он не может вместить всех желающих, то есть мы работали вот на максиме своих возможностей. Вот именно в той бизнес-модели, которая есть. Если же расширить ассортимент услуг, в нашем помещении есть возможность подключения моек для парикмахеров, ну и многих других технических особенностей. То есть, если вести парикмахерские услуги, это, конечно, расширить сферу. Для клиентов визаж, маникюр-педикюр, расширение ассортимента магазины, провести запуск масштабной рекламной кампании, и это неизбежно приведет к увеличению среднего чека при введении новых процедур. Ну и, конечно же, очень важный пункт это оптимизация расходов. Как оптимизировать расходы? Мы работали на самой дорогой косметике. Ну, это наша кредо, поэтому если провести определенную оптимизацию расходов, то э, доходная часть от бизнеса, чистая прибыль, тоже увеличится. Обращайтесь сейчас, задавайте вопросы, с удовольствием покажем и расскажем еще подробнее. Какова же роль собственника в этом бизнесе? Управление делегировано на управляющего салона. Чем занимается управляющая? Это закуп, закупки расходных материалов для мастеров, хозяй, хозяйственная часть, контроль за функционированием салона, контроль за качеством проводимых услуг, вопросы, связанные э, с коммуникацией с клиентами, э, техническое воплощение распоряжений и стратегии собственника бизнеса. Занятость самого собственника в управлении бизнесом 1-2 часа в день. В чем заключается участие собственников? Все вопросы, связанные с принятием решения о развитии бизнеса, обучение финансирования сотрудников, административные вопросы, взаимодействие с государственными структурами, контроль бизнеса в целом, контроль за финансами, наем сотрудников взаимодействие с рекламщиками, решение спорных вопросов. Для начинающего собственника требуется, конечно, полное погружение в бизнес на первом этапе. Готовы помогать консультациями в течение шести месяцев. Связывайтесь прямо сейчас, получайте больше информации, более детальной информации. Причина продажи. Несколько причин для продажи. Устало эмоциональное выгорание. Желание перевести косметологию в раздел хобби. Стаж собственника в этом бизнесе – 20 лет непрерывной работы. Из них 8 лет – двойная нагрузка управлением салона плюс практикующий косметолог. Появился более интересный проект, требующий вливания денег и постоянного контроля и обучения. Далее совмещать практику и контроль за салоном плюс новый бизнес – ну просто порвусь. Необходимость освободить деньги для покупки жилья в другом районе. Это тоже важная причина, потому что будет очень далеко ездить. Кому подойдет данный бизнес? Данный бизнес подойдет мастеру, кто уже зарабатывает деньги в сфере красоты и желает расшириться до салона. Бизнес подойдет тому, кто мечтает уйти с нелюбимой работы и открыть свое собственное дело. Тому, кто хочет приобрести новый статус, предприниматель и распоряжаться своим временем самостоятельно. Инвестору, желающему расширить инвесторский кейс и заработать еще в одной быстро растущей и востребованной нише. Связывайтесь прямо сейчас. Меня зовут Елена. Мой телефон 8 913 532 2159, Еще один телефон для связи 8-923-309-85-16. Можете написать, либо перезвонить мне в WhatsApp, Вайбер, Telegram. Отвечу и расскажу еще больше о бизнесе, и мы договоримся о встрече.